Я работаю в управляющей компании и где-то раз в год мы проводим общие собрания с жильцами. Отдельное для каждого дома. Устроился я сюда недавно и в этом году проведение собраний повесили на меня. Я прикинул даты, напечатал объявления, прошелся по домам на моем участке, расклеил их. Начать решил с четвертого дома по улице Морозова. И, конечно, когда я пришел во двор в назначенное время, меня ждало всего несколько человек. Одна из женщин посоветовала пройтись по квартирам. Может, не все видели объявления. Я так и сделал. Тем более, что в том доме всего три подъезда. В одной из квартир, как я знал, жила сумасшедшая старуха. Соседи частенько на нее жаловались. То шумит, то запахи неприятные. Но делать нечего, пришлось звонить и в ее дверь. Несколько секунд в квартире было тихо, а затем послышались шаркающие шаги и из-за двери спросили «Кто ты?». Я протараторил про собрание жильцов и собрался уже идти дальше, как снова услышал вопрос «Кто ты?». Голос был старческим, скрипучим, злобным. Я повторил, что внизу проводится собрание, а в ответ снова «КТО ТЫ?» Представился и снова «КТО ТЫ?», «КТО ТЫ?», «КТО ТЫ?». Женщина за дверью кричала, было страшно, было слышно, как что-то упало. Я не стал ждать, когда она успокоится и спустился вниз. Шум был слышен и во дворе, и это здорово мешало собранию. Тут из подъезда вышла еще одна женщина. Подошла к нам, обратилась к одной из пенсионерок. Мария Михайловна проснулась, нам надо идти!» Жильцы, услышав это, разом помрачнели и стали расходиться. Один из мужчин посоветовал им не уходить. «Сегодня уж никто не придет. в другой раз все обсудим!» Я поднял глаза на окна квартиры, из которой доносился шум. Я заметил, что занавеска отдернулась. Мой собеседник тоже это заметил. Сказал с неожиданной злостью, «Да, давно ее в дурку надо сдать. Всему дому кровь портит эта старуха!» Через несколько дней я проводил собрание в соседнем дворе. Пообщавшись с жильцами, возвращался в контору, и так получилось, что я проходил мимо того самого подъезда, а на крыльце крышка дроба. Жильцы стоят вокруг подъезда, я подошел к ним, спросил, кто умер. Степан, высокий такой, молодой совсем, лет сорок, да ты видел его на собрании? Я похолодел, это был тот самый мужчина, который жаловался мне на старуху. Прошло еще несколько дней, был вечер, я уже вернулся домой и ждал жену, она влетела в квартиру позже обычного, сразу заперла дверь. Но все замки уставилась в глазок. Я спросил ее, что случилось. Оказалось, на остановке к ней привязалась пожилая женщина. Хватала ее за сумку, за рукава. Жена вырывалась, но старуха вцепилась в нее. Пошла за ней, что-то бормотала. Так вдвоем они дошли до самого нашего дома. Под конец супруга уже бежала, но старуха видела, в какой она заходила подъезд. Тут снаружи послышался шум, в нашу дверь постучали и я услышал уже знакомый злобный голос «КТО ТЫ?». Старуха стучала и звонила во все двери на площадке, пока не вышел наш сосед и не выгнал ее. А ночью к нам пришла его жена, вся в слезах, вечером соседу стало плохо, а ночью он умер, я не успела даже доехать, когда соседка ушла. Я заметил, что жена очень напугана, побледнела. Даже лицо у нее изменилось от страха. Милая, что тебе наплела-то старуха? спросила я ее. А в ответ услышал какой-то бред. Знаю, кто разбудил меня. Это муженек твой был. У меня тоже был муженек, да недолго прожил. Схранила я его, а до того кровушки попила, а твоего муженька его всего выпь. Съем его, разохрю на части. Она говорила все быстрее и громче. У нее была истерика, и я, и я встряхнул ее за плечи, закричал, чтобы она прекратила. Жена замолчала, моргнула, уставилась на меня, не узнавая, и спросила злобным голосом. Кто ты?